Кто не любит чизкик, сытный, нежный, с кремовой сырной прослойкой, к тому же такой, который не надо выпекать, сделаем его из печенья, сыра и украсим персиками, к тому же, чизкик выглядит чудесно. Чизкик без выпечки выглядит профессионально, но, поверьте, приготовить его совсем не сложно, такой чизкик отлично подойдет для дня рождения или юбилея. К тому же, он удовлетворит все нужды любителей мягких десертов. Итак, замешиваем ингредиенты для приготовления сырного слоя, готовим коржик из печенья, выкладываем слои и отправляем в холодильник, украшаем персиками и готово. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Песочное печенье со вкусом омаритто можно найти во многих магазинах. 2. В блендер сложите песочное печенье и крекеры. 3. Взбейте печенье с крекерами до однородной массы. 4. В блендер добавьте подтаявшее сливочное масло и щепотку соли. Взбейте. Ставим лайк и подписываемся. 5. В форму для выпечки торта выложите массу из блендера, прижмите ложкой и обязательно сделайте небольшие бортики. На 10 минут отправьте форму с тестом в духовку, разогретую до 180 градусов. 6. Желатин замочите в воде, пусть набухает в течение 10 минут. 7. В миске деревянной ложкой или в кухонном комбайне, используя насадку для приготовления теста, замешайте сливочный сыр, рекотту и сахар. 8. Добавьте к сыру с сахаром лимонный сок маскарпоне и ванильный сахар. Перемешайте. 9. В другой миске взбейте охлажденные сливки до густой пены. 10. Набухший желатин растворите в микроволновке. Будет достаточно 10 секунд или чуть больше. Главное, не сварите его, затем добавьте в сырную массу в блендере. 11. Аккуратно, помешивая, Введите в сыр на желатиновую массу взбитые сливки. Мешайте до однородной массы. 12. Полученный крем выложите на слой печенья в форме. 13. Разровняйте кремовый слой и отправьте на 2-3 часа в холодильник. 14. Займемся персиками. Если вы используете консервированные половинки персиков, то переходите сразу к украшению торта. Консервированные персики надо будет только слегка просушить на бумажном полотенце и порезать тонкими дольками. А если используете свежие, то придется повозиться. Очищенные от кожуры и нарезанные на одинаковые по размеру дольки персики выложите в сотейник. Добавьте сахар, воду и ром, доведите до кипения и варите в течение 7-9 минут. 15. Сахара используйте столько, сколько считаете нужным. Все зависит от сладости персиков. Рома надо добавить ложку, а воды – треть стакана. 16. Готовые дольки персиков надо охладить, разрезать, если надо, и виоложить на чисткик по спирали, начиная от центра. 17. Чисткик без выпечки готов. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Необходимые ингредиенты Песочное печенье с ликером Амаритто 20 штук Крекеры Грэма 4 штуки Масло сливочное 5 столовых ложек Соль 1 щепотка Вода кипяченая 2 столовые ложки Желатин 2 чайных ложки Сыр сливочный 220 грамм Сыр Рикотто 3-4 стакана Можно заменить мягким творогом или творожным сыром Сахар 3-4 стакана Сыр Маскарпоне Половина стакана, можно заменить сметаной. Лимонный сок, 2 столовые ложки. Ванильный сахар, 2 чайных ложки. Сливки жирные, 1 стакан. Персики, 5-6 штук. Можно использовать консервированные. Количество порций, 8. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Заходите в гости.